Плевать на твои проблемы. Плевать на то, что было не так в прошлом. Это было вчера. Я не буду вытирать тебе сопли, слюни и разбирать твое говно. Это было вчера. И это не имеет уже никакого значения. Сегодня новый день. И не нужно тащить в него вчерашнее говно. Начни день с душа. Хочешь холодный, прими холодный. Нравится горячий, прими горячий. Не хочешь мыться, не мойся, только оставь свое говно во вчерашнем дне. Все, что с тобой происходит, все, что ты чувствуешь, плачешь ты или смеешься, это твой выбор. Так что ты выбираешь? Быть счастливой или плакать в подушку? Быть довольной? Или винить весь мир в своих несчастьях? Быть радостным, Или обижаться, потому что мир не соответствует твоим ожиданиям? Знаешь, что я думаю? Я думаю, что ты слишком много думаешь. Хватит себя жалеть. Встала и пошла на пробежку. Нет кроссовок, беги босиком. Нет настроения, я сейчас дам тебе пендаль под зад. Беги просто так. Не для хорошего здоровья, не для того, чтобы иметь спортивное и подтянутое тело. Беги просто, чтобы бежать. И беги до тех пор, пока в твоей голове не останется ни одной мысли. Беги до тех пор, пока ноги не начнут подкашиваться. Когда тебе в первый раз придет в голову мысль остановиться, гони ее прочь. И во второй, и в третий гони прочь. У тебя откроется второе дыхание когда ты будешь думать, что сейчас рухнешь от усталости и изнеможения, именно в этот момент ты ощутишь прилив сил, бодрости, энергии и счастья. И через какое-то время в твоем теле действительно почти не останется сил, чтобы бежать. Но у тебя уже не будет мысли, чтобы все бросить и остановиться. Применяй это и в жизни. Когда у тебя есть идея, проект, но нет сил, чтобы двигаться дальше. Есть страхи и сомнения. Просто продолжай делать и идти вперед. Скажи сама себе, заткнись и иди. Скажи, заткнись и продолжай делать. И откроется второе дыхание. И ты поверишь в себя. И у тебя все получится. А сейчас хватит болтать. Тебе пора бежать. Тебя ждет большой успех. Вперед! Бегом! Марш!